9 мая вместе выбираем имя победы. Голосуйте за одного из великих полководцев России. И только вы определите главное имя победы. Сделайте свой выбор до 9 мая на сайте name of Семь, Симон Шемп, в секунде... время. Он немножко отошел. в хорошей форме, кстати, и тут... Если, например, предположить, что будет Посмотрите, на фоне того, что Жигулин бежит в последний этап, сложно представить Венесора, а практически в этом сезоне, он так позрял ментально и физически, это самый последний этап бежать. Если нельзя, да, нельзя подтягиваться ближе, с другой стороны, если подойти, с НД, если на что-то тебя объяснёт, то понятно, переделывают все. Всяческие нюансы, которые передали, в том числе, и его по что участвовал в, в Олимпийских 2010 -го года, там бежал бы с без нитаря в Вспомните, как он плестящий подготов. одержал две победы в 50-метровой дистанции в спринте и вот в преследовании. Монтон Шипульна там не все получил. Четвертое место и выстрел от как вы помните, в спринт. И потом очередные неудачи. Но, конечно, подготовка к стопике всегда стояла под него. Смотрим, что будет сейчас. Лидером. Австриев в меньшей степени. Я Марич. Что видно, что Антон Толкался по сути так, что в вот эту часть с соперники из Германии и Норвегии. Рассудит стрельба. Шем. Маджет Ланди. Шем промахивается. Два у Антона. Ну что такое-то? Так, попадает. Первый выстрел. Уходит. Свенсен. Закрывает. Нормально. Сейчас на фоне стрельбы. Это родители. Господи ты, боже мой, Антоша, ну как из семи? Но ничего. И, уходим. и как плотно, тут еще и Ландерсингер. Лентер, Джем, Шипулин. Что-то мне кажется, сегодня будет такой финиш. Мальчик, 25. Идет пятым. Канадцы как-то так неожиданно подходят. Брендон Грин и Натан Смит последние два этапа. Мартин промахивается два раза, но э, сейчас особой прыти я думаю, мы у него не увидим. Тем он переболел. Вообще временами не командный бойцом себя проявляет собственно говоря. Но э, то, что смешные этапе, скажем, э, не очень чисто финишировал, то было завязано на его самочастке. 45 секунд. Тоже гипотетические шансы, если вдруг подойдет и, скажем, соперник, кто-то из соперников э, начнет смазать. Итальянская команда с учетом Хоппера тоже еще от них не потеряла шансов. Вот она пятерка. За словенцев радостно, с той точки зрения, что Докль, Фак, Пауэр и Марич до последнего этапа сохраняют шансы на медали. Это фантастика. Но Свенсон, о чем говорят промахи? Свенсон трехкратный четырех чемпион. Так, ну кто у нас будет лидировать? Оглянулся, Свенсон, никуда сейчас не пойдет. И сейчас тоже Антону может и рвать. Никакой нет. Сейчас игра в кошки-мышки. Можно там, допустим, как-то, ну, что то, что договорится, попеременно лидировать, если... Но тут никто не будет себя предлагать так и высоким. Если он так не слушал он продолжает... волю. Волит это то, что может стать подых переносом, конечно, в смысле вот этими своими маневрами для того, чтобы, скажем, на рубеже. Вот не дюжил. Но для этого нужно понимать прекрасно, что стрельба это должна быть абсолютная вотчина. Это должна быть. так что у нас именно эта гонка невероятный момент истины для Шипулина даже нет принц это семья но и тут все сказано Фу! не буду сейчас комментировать за за тем, каким будет отставание. Отставание у Ландерстингера небольшое. От Свенсента. Вот о чем я говорил. Вот, вот, вот, норвежская бабушка тебе Свенсена в день. Посмотрите, мажет, мажет Свенсен. И фактически сейчас что у них? Круг получается? Невероятно! На последнем этапе 4-х Олимпийский чемпион. И это, кстати, работа Антона. Подергал! Но понятное дело, что сейчас порт за медаль, он никуда не делится. Эту гонку, Антон! Она в твоих руках, что говорить, но для этого нужно, конечно, очень сильно поработать. Очень сильно поработать с Венстом в Да! Где тонко там рвется, говорят у нас. А здесь порвалось там, где четыре олимпийских медали. Что сейчас Фу на душе у всех? Но каков Шипулин в этой стрельбе? Каков Антон? И вот теперь, ну вы знаете, если сейчас все сложится так, как мы, наверное, все думаем, так, как кого-то, так, как Кейсин. И вся так винтестенция предыдущих стартов, как я боялся четвертого. В мире я не знаю, каким сейчас является состояние Ланди. Но то, что на олимпийский призер говорит о том, что это форма неплохая. Вот последней пути у 25. 24 волка. У 28 и Суба у 26 малышки. Антоша 26. Но мы видим, что Лонден Гингер устает. Пихать загонит. Подышать, рядышком с Вышел вперед, Антон. Ладья отстает это бронза. Либо первые, либо вторые. Оглядывается Невес. Тоже, кстати, неплохой признак. Неплохой признак, потому что Шипулин не оглядывается. конечно, будет невероятный финиш. Он где-то далеко мы это видим. Ее место с глубины ему чуть проще. Проще и сейчас. Ну, пошли, Антоша, Антоша, давай! Давай, Шипулин, уходи! Уходи, Атон! Не бездалеко это, это похоже на то, что сегодня у нас. Золотая Олимпийская медаль, да! Победа! Золото! И герой России, Шипулин, абсолютный герой нации! Победа! Это да! Это победа Это, Это как флейбол в Лондоне! Схему катаком под айдохом. Добро. Смотри, срочно схему катаком. Три метра в этаж. Есть. Я на минуточку отпущу. Одна нога здесь, другая там. Быстро. Они сейчас у машине горят передо мной. Я не знаю, что там у тебя горит. Людей своих посчитай. Смерть ушел. Они сейчас в городе выходили на связь. Возвращайся! Ты мне нужен здесь. У нас больше нет времени. Ух ты! Предела дня воруют! Ну совсем встретить потеряли, а? Неважно, настоящая кража в моей жизни. Ладно, что они постоянно, а то есть брахов какой-то. Еще бывает. Есть такой мини-городник, как нельзя. Мужиков вот таких, как я, полно, убилых женщин. В маленьком домике жили-были два мышонка, Крут и верт. Да петушок голосился мыша Мышата только и знали, что пели да плясали, крутились да вертелись. А петушок чуть свет поднимался, сперва всех песни будил, а потом снимался за работу. Вы кто? Заткнуть, детей не выпускает. Будет шумно, грозно поняла? Здесь, остальные, домой. Ребятки, вы... не бойтесь, это... Моги в войну играют. А мы... Мы будем дальше сказку читать, да? Лежи, лежи, обернулся. Ну как ты, отлично. В рубашке он родился, Владимир Викторович. Серьезных повреждений нет, но я вам его быстро не отдам, У него потеря крови и истощение. Ну, ага. Ни что он прав. Чего тебе еще? Давай отдыхай. Пригов. Батя, прости, они здесь вышли на связь. Что значит вышли на связь? В полиции позвонил человек, сказал, что у него есть информация о готовящемся теракте. Его соединили с нами. Он точно здесь есть. Ответственно. За мной. <звучит> Только через мой труп понял. Я тебе сейчас солнную артерию пережму. И ручку самий. Ну что ли ты, человек такой, а? Да. Вот, спасибо, видите. Ты настоящий труп. чемпион России против вице-чемпиона Германии. Серебряная битва Спикера и Торфмунда. Марин за наших вице-чемпионов Удепард и Барусия Торфмунд. Прямая трансляция во вторник только на НТВ. Смотрите в итоговой программе. Страх смерть и захват власти. Примут ли радикал освобожденную как свою и устоит ли под рейтингом украинский юго-восток? на миллиард...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 Биби, биби, даже после очередной бессонной ночи привести себя в порядок мне помогает биби-крем от Гарния. Одно на осенние увлажняет, защищает, выравнивает тон, скрывает несовершенство и не придает сияние. Мгновенно, кожа безупречная, как у ребенка. Биби-крем от Гарниер, совершает свою кожу, упрощает жизнь. Редактор